привет всем это сергей и в этом видео я вам расскажу о сайте приложений Fund Apps, на котором мы будем зарабатывать хорошие деньги в долларах сейчас я нахожусь в группе facebook этого проекта чтобы вам специально все показать как мы видим вот эта первая запись сделана сделанная на этой странице ее дата 29 декабря 2020 года, то есть проект работает уже больше года, вот совсем недавно как отпраздновал вот работы и работает он и по сей день здесь идет заработок на играх можно зарабатывать до 2400 долларов в неделю если купить самый большой пакет также есть вариант бесплатного участия причем он пожизненный по 10 центов в день вы будете получать каждый день играя в, в любую игру 10 минут для того чтобы зарегистрироваться в этом проекте вам надо ссылка и реферальный код ссылку э, вы возьмете или под этим видео или в чате моем или в рекламе увидите где-то в интернете давайте я перейду с чата э, вот так выглядит реферальный код который вы копируете просто он нужен для получения вами бонуса 6 долларов на вам вам на баланс после регистрации на сайте Фунда без вывода кода вы будете без пригласителя сам и не получите этот бонус копируете этот код в буфер обмена и переходите вот как эта ссылочка выглядит обычно без окончаний на сайт Фунда это приложение для заработка и игр вот как выглядит сам сайт он не сложный, такой простенький и вот тут внизу есть кнопочки по Payouts, мы можем посмотреть Выплаты, выплаты, выплаты, выплаты выплаты Сюда админ выкладывает выплаты Сделанные в разное время Вот выплаты сегодня, 31 число Выплаты в крипте, также в долларах э, на других скринах И выплаты очень серьезные, более 1000 долларов вот 600 долларов, 700 долларов, в общем выплаты здесь разные они будут все листать, можете полистать сами так вы попали на сайт как же здесь зарегистрироваться для этого просто нажимаем кнопочку логин здесь идет регистрация через социальные сети или аккаунт google или аккаунт Facebook. но я рекомендую только через google регистрироваться так как это самый надежный способ для того, чтобы показать вам, как работает регистрация, я сделаю фейковый аккаунт, зарегистрируюсь под самого себя. На другой аккаунт Google нажимаю кнопочку У -у -у -у. открывается окошко. И внимание, важно, при регистрации никогда не переводите вот это, вот так вот, сайт на русский язык, потому что данные потом отобразятся неправильно. И вы можете пройти ложную регистрацию. Я выберу вот этот вот аккаунт. И теперь надо ждать, пока появится окошко. Вот оно появилось, окошко с реферальным кодом. С полем, куда надо вам ввести код, который вы скопировали раньше. Вставляем его в это поле. Запомните, без кода вы не получите на баланс 6 долларов. В качестве бонуса для старта. Если вы кликните по пустому месту где-нибудь на странице, то это окошко исчезнет. Так что я предупреждаю всех, до появления окошка не кликайте по пустой странице. Просто ожидайте, оно обязательно появится. Не спешите, иначе потом вам придется ждать около двух часов, пока оно появится снова. Или проходите регистрацию по новой на другой аккаунт. Вот код ввели, нажимаем зеленую кнопочку. Здесь просят еще раз подтвердить. Нажимаем «Есть в процессе». Вот реферал кода добавлен, то есть наш аккаунт создан. Я получил 10 минут игры. Это так, наз... так называемая PowerPlays игровые минуты. На фри аккаунте у вас будет 10 минут э, и вы будете зарабатывать 0,1 доллара в день. Для повышения заработка здесь есть очень много иных возможностей, я об этом поговорю позже. На этой странице расположена ваша история, ваши свободные минуты. Для, для того, чтобы эти 10 центов начислили, вам надо 10 минут поиграть в любую игру. Давайте я вам сразу покажу на этом аккаунте, как играть в игры, чтобы вам начислялись денежки за игровое время. Потому что, когда вы купите пакет, вам надо будет все равно это все уметь и играть в игры правильно В группе Facebook также публикуются выплаты Кстати, сразу скажу за выплаты Выплаты здесь через каждые 3-4 дня Вот такое окошечко у вас может всплыть, если вы с телефона или первый раз, или первый раз проходите регистрацию с предложением установить приложение Тогда вы жмете сюда и устанавливаете приложение или жмете сюда установить попозже и регистрируйтесь через вот эту вот кнопочку Теперь я вам покажу как сделать так, чтобы эти 10 центов перешли на мой основной баланс Кстати, баланс можно посмотреть вот здесь вот кнопочки кнопочке Wallet Это закрываем, это нам не надо Вот 6 долларов добавленные мне на баланс общий Кстати, я вас обрадую, тут один баланс один общий баланс и нет всяких там балансов комиссии, как в других проектах и так далее вот тут же история 6 долларов реферальных получено То есть эти 6 долларов вы можете использовать двумя способами. Первый способ вы можете продолжить на бесплатном аккаунте, кликать по 10 центов и очень долго накапливать на первый вывод, но уже меньше, так как 6 долларов уже есть. Или вы можете к ним добавить немного и купить первый свой пакет. Да, тут тоже также хорошая возможность, у вас с этого баланса использовать этот бонус для покупки пакета итак, я советую вам играть именно в эту игру так как она меньше всего зависает давайте я вам покажу как, как правильно играть в игру опускаете ее и сразу же переходит в полноэкранный режим чтобы его снять нажимаем клавишу ESC на клавиатуре и экран возвращается в нормальный вид итак, для начала игры жмем play И сейчас будет заставка игры. Да еще, кстати, тут иногда будет появляться реклама. Админ, админ на этом зарабатывает дополнительные деньги. Вот она реклама. Нажимаем ⁇ скипаться, Пропустить ⁇,⁇ Си ⁇ или она сама пропадает. Реклама помогает с нее нам и платится. Как бы плюс с наших пакетов. В общем, реклама как бы идет для наполнения кассы проекта тут здесь звук можем включить пока я буду записывать я его выключу, Но играть можно со звуком вот так выглядит меню этой игры здесь вы можете делать обрет вашего человечка, покупать ему всякие усиления естественно покупать не за свои деньги а за игровые, те которые мы будем собирать на поле, квадратики будем на поле собирать а это дополнительные очки для того чтобы обновить героя нажимаем сюда если вы увидите, что тут вот этот квадратик горит белым и, и, и кликабельный, тогда можете это обновить, тогда у вас хватает денег у меня сейчас на балансе 2.14 я уже тут только все накуплял. у меня сейчас не хватает для следующего обновления здесь оружие а здесь эти усиления, шлемы на голову и так далее у меня уже все есть теперь жду 3228 надо насобирать на следующее обновление закрываем это окно и для начала игры нажимаем play появляется вот такая вот штучка игра где можно играть одной мышкой просто стрелку направляя туда куда вы хотите пойти но тут надо быстро очень бегать, как бы, чтобы собирать эти квадратики, эти очки и всячески уклоняться или наоборот вступать в драку с другими участниками этой игры. Но я как бы тут выбрал немножко другую стратегию, я наоборот стараюсь избегать драки потому что если ты вступил в драку, то тебя могут сразу несколько человек очень быстро забить ты потеряешь преимущество и просто тебя убьют и все а если вот так вот побеять то можно собирать очков на следующее обновление как бы я вот поставил себе цель обновиться до максимума и тогда уже побовать сражаться с ними собираем просто квадратики и за них начисляют нам очки дополнительной жизни чтобы замахнуть палкой вернем правую кнопку вернее левую кнопку мыши сюда и палкой, а правой кнопкой мыши мы ускоряемся стрелку вперед естественно направляя в ту сторону куда мы хотим ускориться мы можем ускориться в общем вы сами разберетесь думаю нужно для того чтобы текать от драки вот видите во сколько жив и меня ни разу не ударили вот бывает разное бывает не ладаешь тебя зажмут вот на месте и очень быстро забил тут вот, ударили разочек лучше не попадаться вот это я попал Ушел. в общем вот таким вот макаром вы собираете себе очки и не выходите из игры ваше игровое время сколько вот у вас там будет если вам 10 минут дадут, то хватит и 10 минут если же вы будете с пакетом то у вас будет больше игрового времени 10 или 20 минут то и 50 или еще больше и тогда естественно вы будете играть подольше естественно, заработать больше денег у меня тут цель как бы пока в не ввязываться но скоро у меня тоже еще один ударчик у меня скоро Бинут, как бы. но это не важно так как тут бесконечное число жизней и можно сколько хочешь ну, ладно, когда закончу игру да еще вам надо обязательно не переключать во время игры не переключаться на другую вкладку иначе игра остановится и начисление остановится я, я сейчас специально чтобы меня убили сделаю вот меня убили опять появляется рекламка может вывести видео реклама разная просто нажимаем пропустить и все Continuum это новая игра то есть вот если вы даже будете вот с... просто находиться в этом окошке, время будет игровое все равно идти, и вы можете даже не играть в игру в принципе. Можете вот это окно открыть, вкладку оставить и продержать ее 10-20 минут или сколько вам там надо. Я нажимаю Continue и посмотрим, хватает ли у меня. Не хватает никакого пока обновления, да. Просто мне надо продолжать дальше собирать монетки здесь тоже можно менять цвета игрока и так далее в общем все можно менять тут реальные люди тоже играют бегают за тобой как бы мне очень понравилась эта игра а если с звуком она еще лучше но я не буду включать звук чтобы было вам все хорошо слышно для того чтобы выйти из любой игры вам надо нажать на вот эту крутую кнопочку Давайте выйдем, и сейчас что-то должно засчитаться мне из этих 10 центов. Тут спрашивают, уверены ли вы. Если нажимаем «Yes», то игра оканчивается. И вот мы видим, что я заработал 8 центов. Время я проиграл, то, что мне надо было. До этого чуть-чуть, и сейчас. Я думаю, сейчас у меня уже будут десять центов. Нажав на белую кнопочку, мы можем купить игровое время. И нажав на лазер мы просто этот процесс завершаем. И можно хоть сейчас опять нажать и опять начать играть в любую игру. Сейчас посмотрим сколько у меня. А, еще один цент я могу одну минуту отыграть. Ладно, не стану этого делать. Процесс начислений вы увидели. Так, в этой вкладочке Friends будет ваш реферальный код. Вот он где находится по которому вы можете также приглашать участников и также дарить им по 6 долларов на баланс для вывода или для оплаты пакета. Во вкладке «Менеджер» будут ваши менеджеры с вашей стороны, через которых вы можете обновиться со скидкой. Вот он я, и вот она Мария. Нажав на сюда, вы попадете в WhatsApp Марии», и нажав сюда «Чанел», вы попадете в мой чат новый, который я специально создал под мою команду в этом проекте заходите в него смело в этот чат, в нем пока пусто, я и админ админ вот тоже присутствует, как мы видим в этот чат можете заходить, ссылочка на него также на мой основной откровенный инвестор будет под видео или под рекламой, которую вы увидите вместе с этим видео заходите в чаты они открыты для всех. этот чат для партнеров. В чате вы можете обновиться как раз с моей помощью. Так, во вкладке Fu все вопросы. Вот тут как раз вы можете перевести и прочитать. Валит это ваш кошелек. Вот у меня уже почти 6. ,1. Вот эти вот денежки можно использовать для обновления, то есть для покупки пакета. Теперь, как вы можете обновиться и какие пакеты тут есть Это все находится во вкладке Power Play И цены, как мы видим, от 25 долларов игровые минуты стоят 25 долларов стоит 10 минут Итого у вас будет 20 минут В день вам надо будет проиграть в одну или в несколько игр на ваш выбор Главное, чтобы игра шла как бы беспрерывно и не переходя на другие вкладки, можно этот закрывать, конечно, полный экран, но вкладка должна оставаться открытой именно сырой. Итак, на этом плане на самом первом вы месяц получаете 25 долларов. Далее план за 50 долларов. У меня вот за 100 долларов амбассадор. Потому что, если меньше план, то вы не сможете стать представителем, как стал я и получать скидки на пакеты. То есть у вас должен быть план не меньше 100 долларов оба сторы, если вы хотите стать агентом. Если же просто вы хотите зарабатывать, можно заходить на любой пакет. Еще особенность. Вы можете взять как один пакет, так и много одного номинала. Вы можете взять 225, или 250, или 300. Они все будут работать вместе и приносить прибыль каждый по-своему отдельно. На этом пакете я буду получать 2,4 доллара в день. И в месяц 69 долларов в месяц. И вот 839 долларов. Ну больше немного. Так как проект уже вот работает, как раз те, кто заходили первыми. У них сейчас будут кончаться их пакеты и они будут еще докупать их. Почему я и пошел в этот проект, скажем так, после его доработы? Потому что у него доход идет не только с продажи пакетов, но и еще с рекламы от Google, которая показывается во время игры, сильно не отвлекая, но тем не менее. Будьте готовы, что вам будет выскакивать реклама, просто закрывайте ее через время и все. Далее тут идут посерьезнее пакеты, допустим за 500 долларов пакет уже почти через месяц окупается чем выше пакет, тем раньше он окупается допустим за 1000 пакет через месяц вы уже выйдете в плюс то есть заработаете 1083 доллара то есть вы одни брать пакеты подороже конечно какие брать вам решать вы можете пополнить баланс самостоятельно или с помощью меня или другого агента для пополнения баланса нажимаете Wallet и Adcash, то есть добавить средства. Думаю, тут от 5 долларов где-то можно заводить, тут очень много криптовалют вот, добавили. есть самое главное, кошелечки Payr от в каши Perfect, которые мы очень все так любим. не так вот тут указано, сколько будет вместе с комиссией. И еще скажу насчет комиссии для обычных участников комиссия 6%, 6 на пополнение но чтобы ее не платить вы можете пополнить баланс через меня для этого напишите мне в Телеграме или по любому другому контакту напишите сумму пакета на который вы хотите зайти и способ, и способ которым вы сможете оплатить э, за этот пакет я вам скажу тогда сумму со скидочкой вы получите 5% скидки от меня лично и плюс еще я комиссию заплачу за вас то есть вы заплатите ровно меньше на 5$ долларов от, от цены пакета и сэкономите еще и на комиссии и я прямо со своего аккаунта менеджера обновлю вас до вашего пакета тут есть помощь как вот пополнить с любой криптовалюты и с любого кошелька Просто нажимаете, и оно открывается, переводите и читаете. Все очень просто. PerfectMoney у них верифицированы, что мне нравится. Так, как я уже говорил, вы можете воспользоваться бонусом 6 долларов и пополнить сами. То есть вам надо будет добавить, получается 19 долларов, да? 25. Да. Если вы добавите 19 долларов на баланс то вы сможете обновить и купить пакет и вот нажимаем на платежку и выходит сумма с комиссией которую вы оплатите уже на выходе уже вместе с комиссией у вас комиссия 6% а у меня будет 3% поэтому через меня будут вам выгоднее одни пакеты оплачивать но тут каждого право каждого личное дело Значит, минимум пополнение 20 долларов с Perfect Money. И если нажать откаш, вас перекинет на платежку, верифицированный кошелечек. Все в порядке. Я пока нажму отменить платеж. Вам же надо будет его завершить. Тогда вам на этот баланс добавятся эти денежки. Далее надо будет нажать на Power Play выбрать ваш и нажать процесс и здесь вот подтвердить здесь вот таблица лидеров, которая больше всего вывели денег теперь об играх немного я советую выбирать ту игру, которая меньше всего врует компьютер, я уже говорил об этом я вот в эту игру играю вот вы можете вот так просто экран открыть Там, естественно СК нажал из полной экрана вышел и просто вот даже по этому меню полазить минут 10 или 20 и у вас уже все засчитается да кстати если вы играли там меньше минуты там или пару минут очень мало то выйдя из игры вам показывается такая красная вот табличка что не хватило времени для игры вот она вылезла и у меня так что будьте внимательны надо играть не меньше минуты Давайте я сейчас перейду в свой основной аккаунт, так, выходим из аккаунта Это кнопочка обновления, выход, вот он, логаут Я сейчас войду в аккаунт, где у меня аккаунт менеджера и пакеты за 100 долларов Так, вот он мой этот аккаунт, я зарабатываю по 2-3 доллара в день вот я уже минуты использовал, скоро они должны обновиться и у меня 20 минут надо будет отыграть Account Pro и вот уровень менеджера, которым я могу писав ваш код реферальный или вашу почту найти вас и обновить прямо из своего кабинета например сделать это я могу и даже вот просто нажав на человека и потом нажав добавить ему пакет и обновить его со своего кабинета. То есть вам надо будет перевести денежки куда вам удобно на Pair, на Perfect или банковским переводом на карту Приватбанка Приват24. Итак, запомните для регистрации берете мой реферальный код, находящийся под видео или под рекламой и с ним переходите по адресу funda app который также будет рядышком или где еще можно зайти можно вот здесь вот нажать поддержку есть поддержка support, есть через мессенджер facebook есть telegram нажимаете telegram и попадаете в основной чат проекта фундаэмос тут вот расписывают разные агенты по разным странам но проект этот только в снаге зашел Раньше он работал тихо, мирно, как бы без не привлекая особого внимания. С понтом портизанин. Я это так называю. Вы заходите в этот чат, и в нем я буду вместе с Алгином помогать новичкам. Те, кому именно нужна реальная помощь. Или если будут какие-то проблемы. Вы также заходите в мой чат. В нем спамить нельзя. Стоит бот, стоит... Стоит защита, модераторы все видят. На спам реагируют сразу. Да, нажав на закреп моего чата, вы увидите актуальные проекты на этот момент. И также вы можете спуститься ниже и посмотреть, что обозначают эти звездочки, треугольнички. Для каждого проекта они что-то означают. Тут все расшифровано. И советую прочитать этот пост полностью. Здесь расписано, кто я такой, чем занимаюсь интернете и чем зарабатываю на жизнь скажем так ну что, будем зарабатывать в СНН на играх или как то с мной подключайтесь э, и развивайтесь, играя в игру, зарабатываем деньги тут цены не только на пакетах, а доход еще, как я говорил, уже админ на рекламе имеет так что есть дополнительная подушка для выплат нам, и игрокам нажав на PowerPlay, вы можете выбрать пакет и нажав на него самый большой тут 10 тысяч конечно на него есть иностранцы тоже заходят но представьте себе вот зашел на 10 тысяч получаешь по 602 доллара в день кто-то 1000 выводит, кто-то 20 долларов, кто-то 50, кто-то 400 все по разному если вы возле любого из пакетов нажмете Managers то, естественно, вам всплынут менеджеры в ваших странах, через которых вы можете обновиться подешевле. Кроме Paira и Perfect Money, что еще? Да, у меня еще карта. Обращайтесь смело ко мне, называйте сумму пакета, я вам скажу, сколько вам надо перевести мне на карту или на кошелек, и обновлю вас. То есть в СНГ он только-только вот зашел, еще СНГ стран почти нету, ну, как вы видите, русских чатов, по крайней мере, еще нету. Вот только мой первый, скорее всего. Может, еще кто-то из лидеров создавал. Но если да, то их очень мало. В общем, развитие идет полным ходом. Сколько проект работает, я не знаю и не могу сказать, так как я не ванна. Мультиаккаунты здесь желательно не делать. а и смысла нету особо, так как можно просто, например, взять два или три пакета разных. Ну и по мере возможности потом, если хочешь больше зарабатывать, то можно уже за заработанное, кстати, докупать можно с этого баланса, можно докупать пакеты. Вот это основная изюминка этого проекта. Что один баланс и один можно использовать как для покупок, так и для вывода средств с проекта. Вывод тут открывается один раз в 3-4 дня. И когда он открыт, вы это увидите когда закрыт, вот следующий вывод 3 числа сегодня уже был вывод, выплат я вам показывал в первой части видео проект платит всем так, еще одну кошельки здесь не устанавливаются просто при выводе будете каждый раз выводить свой кошелек в специальное поле партнеры и гости чата и те, кто еще не в этом проекте присоединяйтесь к нам э, обновляйте пакеты играйте и зарабатывайте что я могу еще сказать в добрый путь кто готов к этому кто желает зарабатывать кому понравится этот проект тот будет работать и зарабатывать без сторонних вопросов еще раз всех с наступившим новым годом в новом году всем самого лучшего того что вы сами желаете себе всех, на... всех финансовых благ нам если что-нибудь надо спросить, обращайтесь в чат, и вам ответят или модераторы, или админ проекта, или я. Админ по-русски общается с переводчиком, но любит больше по-английски. Так что лучше заходите в мой русскоязычный чат, и будем там, создадим свой костяк как бы. и романов будем делиться радостями и победами, так как поражение за поражение тут вы не теряете ничего, и деньги в том числе. Наоборот, если вас обговори убьют, вы еще и заработаете на этом денежку. Ну что, играйте зарабатывайте. Растите и развивайтесь. Всем добра. На связи был Сергей. Увидимся. Ссылки нужны будут под этим видео. А также мои чаты и мои контакты. В общем, сперва изучите сайты, изучите видео, инструкции, в которых все рассказывано. И следуйте по ним пошагово все очень просто регистрация, пополнение игра и вывод и каждый день заходите, проигрываете ваше игровое время один раз в сутки оно вам будет начисляться вы платите только за Powerballs за игровое время и зарабатываете на этом денежки до связи, всем пока В связи, был Сергей увидимся